Вы все правильно говорите, но не все так просто. Не забывайте, что классные варианты расхватывают Росимущество и судебные приставы. Здесь надо собаку съесть, чтобы заработать и не влипнуть. Что скажете? По поводу классных вариантов все верно. Их расхватывают очень быстро, и чтобы делать так же, вам нужно учиться и разбираться в торгах. Если у вас есть чек-лист перед глазами, и вы знаете, как правильно действовать, то все получится. Вы можете столкнуться с трудностями, когда продавец не отвечает. Тогда обратитесь к руководителям компании. Ссылку или контакт всегда указывают в положении о торгах. Может получиться так, что вы не можете осмотреть объект лично. Тогда вы можете обратиться к фрилансерам и за минимальную сумму получить полную информацию и фотографии объекта. Еще одна потенциальная трудность – оценка объекта. Здесь смотрите на сайты продаж похожих объектов и выводите среднюю рыночную стоимость.